У меня есть открывалка с собой и у Таньки, если ну, мы просто отлично, рядом положим. Отлично, Короче, мы как бойцовский клуб приехали вечером на заброшенный стадион, где никто нас не увидит и будем тестировать пивную милю. Нам хочется посмотреть, как это выглядит, замерить участок. Взяли добровольцев, Мне самых отважных. Делает. Взяли пиво вот. и сейчас будем делать. Для тех, кто не знает, что это такое, пивная миля, это 4 круга по 400 метров. Каждый участник должен выпить 4 банки пива и пробежать 4 круга по 400 метров. Пиво необходимо выпивать до начала круга строго в транзитной зоне. После того, как участник выпил пиво, он должен показать, что в банке ничего не осталось. Пить пиво можно только предоставленное организаторами. Если участника вырвало во время прохождения дистанции, он обязан пробежать штрафной круг. Внимание! Погнали! времени Его найдут твои друзья, ведь я имя ему пиво, пиво, Пиво, да? Сука, стой, что ты думаешь? говоришь? Палку, елки, на тебе! И спортивное поведение. Я перестал тебя уважать, все. Ты мне не друг Все, не парит. Сходишь с трассы? Сходим четвертая, правильно? да. чипсы, взяли. кому за <реклама> <реклама> а мы дойдем? вообще просто конь. да, ну тяжелее. да, ну уже живут, блин, гидратация. 10.42 1 <связь> как... пробежал у нас за 10.40 скажу поточнее 42 вот. Женя бежит сейчас третий круг, но Женя уже Нарушил правила, слетел с трассы поблевать. Вот, это у него только третий круг. Ага. Получился. Я думал, что он не побежит уже на, на четвертый. Не сдается врагу. Но пьянеешь быстрее, чем пьянеешь обычно? Ну, конечно, ты же форсируешь. Ох, эй. Мать. я не знаю, кто может его на уровне бежать с этим человеком. До поворота. у тебя стоит здесь еще Стоит он у тебя Мы пока знаешь ты сможешь нормально. Да. И отрыжку как мы вовремя вложились, пошел дождь такой прям сильный, то есть если бы мы получается опоздали бы там или приехали минут на 15 попозже то сейчас бы последний участник заканчивал бы все это дело под ливнем первое место человек справился со всем пивом и бегом полностью от начала от старта до финиша за 10 минут 42 секунды я посмотрю еще результаты мировые как вообще люди справляются один сошел с трассы даже с безалкогольным пивом на третьем круге просто не смог уже его пить вот, второй за закончил вторым но с безалкогольным пивом они пили каждая банка 0,5 то есть получается он выпил два литра пива сделал милю бега время я не уточнил полное и третий бег, поэтому такое примерное время. В общем, самый последний участник уложился, грубо говоря, за 20 минут. Будем пробовать дальше.